Друзья, всем привет! Очень много вопросов было по поводу эрефритинга, поэтому я вкратце расскажу, что же это такое. Во-первых, аппарат очень многофункциональный, то есть мы можем работать как по лицу, так и по телу. Помимо того, что он увеличивает синтез коллагена эластина, то есть работает на качество кожи, на повышение турбора, тонуса, на подтяжку, на сокращение кожного лоскута, мы также можем работать с, расширен... с расширенными порами, с постакне, э с рубцами. Э мы выбрали именно этот аппарат, потому что он сейчас один из лучших, э очень популярная процедура, и нам важно, чтобы вы видели результат. Нам важен результат нашей работы, чтобы мы получали от вас обратную связь, чтобы вы были довольны. Поэтому приходите, пробуйте. Но здесь, я так понимаю, что мы можем использовать разные режимы, да? То есть мы работаем, ну, Да, конечно, говоря... в зависимости от того, с чем мы работаем. Вот, например, по лицу есть два режима, да? В зависимости от толщины кожи, от зоны мы везде меняем интенсивность, глубину, силу воздействия. Ну и, соответственно, по телу тоже есть отдельный режим. За одну процедуру вы можете пройти э, хоть все тело, очень много зон. И, кстати, по цене это будет очень выгодно. А почему, кстати? Потому что здесь, в принципе, единственный расходник – это золотая насадка. Она одноразовая, мы пользуемся ей один раз и утилизируем. Она не тупится, то есть можно, я говорю, опять же, хоть все тело пройти за одну процедуру. Но если вы придете в разные дни на разные зоны, то цена будет уже гораздо выше. Угу, поняла, но ну, я могу сказать, что у меня Действительно очень крутое, почему мы взяли Собственно, опять же, этот аппарат, да Потому что получился очень классный эффект У меня по телу, вы видите фотографии моего живота И э, я просто сейчас Наблюдаю наших пациенток Все, как бы, довольны этим аппаратом Потому что он, как бы, немножечко Как, как будто бы кожный лоскут чуть-чуть сужает То есть, вот мы же можем работать С масс, да, когда да, мы работаем да. по лифтингу То есть, овал, брыль и так далее То есть, когда беспокоит отечность Да, есть какое-то небольшое жировой компонент, когда хочется уплотнить, визуально сделать лицо меньше, мы работаем на более глубоком уровне, с масс-лифтингом, да? а. в чем основное их отличие, но когда нам надо именно сократить кожный лоскут, когда есть уже такая дряблость какая-то кожа, да люди с тонкой кожей, у которых практически нет жирового компонента, с шеей очень хорошо работает, там, где тонкая кожа, глаза, как раз это именно этот аппарат. А больного? Мы делаем его с анестезией, поэтому вполне терпимо. Болевой порог у всех разных, вот разные у меня пациенты кто-то очень легко переносит, ну кому-то больновато, но в целом все терпимо переносим. Мне было не больно, вот при том, что смаз это очень болезненная для меня процедура, на нем было не больно и даже странно было получить тот эффект, который я получила, что знаете, не через такую чрезмерную боль. Опять же, мы всегда начинаем с каких-то минимальных режимов, мы можем варьировать интенсивность, да? Здесь все это видно, то есть можно делать больше, меньше, ну, поэтому под каждого можно подобрать режим.